Эссеек. Экспресс. Супер. Современный. Эффективный. Курс. Инглиш. Хочу. Все. Знать. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на канале P.T.R.B.TUX. Сегодня у нас краткие фразы на английском. Итак, дорогие друзья, нам необходимо сказать на английском языке. Говорят, что он убил свою сестру. Давайте разберемся с этим предложением. Говорят, что он убил свою сестру. Кто убил? Он убил. Свою сестру. Кого? Свою сестру. Кто говорит? Не сказано кто. Говорят, что он убил свою сестру. Он убил свою сестру, это время какое? Прошедшее, правильно. Убивать глагол to kill. В прошедшем времени killed, killed, вот оно. Killed, в прошедшем времени, killed. Буквально убито, убит, убито, убитый. Не имеет значения в каком числе. Но у нас предложение начинается с глагола говорят. Адельское же предложение с этого не начинается. Они начинаются всегда с местоимения. Ведь говорят, это говорит о том, что это в настоящем времени. Слово само Говорят. Если посмотреть, на него, говорят. Если будет говорили, это будет прошедшее время. Говорят, это сейчас говорят, что он убил, это как результат, как прошедшее время, что он убил свою сестру. Но это результат, это не continuous он не убивая сестру он убил, это результат значит это перфект и так, как же сказать, говорят что он убил свою сестру начинаем с местом he is said to глагол say to say это говорить с, глагол неправильно имеет три формы say, said и третья форма тоже said вторая и третья формулы совпадают Итак, is said to вот это is said to переводится как говорят что он he is said Ту переводится как говорят, что он. Иссет to Говорят, что так переводится. Если he is set to, значит это будет как говорят, что он. He is set to. was set to переводится как говорили. Почему? Потому что воз стоит. Was Говорили Вместо менее he Тоже на первом месте Итак He и said to. Говорят, что он Have killed his sister Have killed Убил His Свою sister, Сестру Почему have? Потому что это результат, это сестра у него убита. Это результат, это не Continuous, что он, он был убивающим свою сестру на протяжении какого-то времени или в течение какого-то времени. Или в течение пяти часов он был убивающим, или весь день он был убивающим. Нет, здесь сказано, что он убил. Значит, это не континуус, не, не длительное время, а это результат. То есть, Effect. Значит, have killed. Буквально, он убил свою сестру. А как сказать, говорили, что он убил свою сестру? Все то же самое, только меняется глагол is, в данном случае, на was. Это говорит, что это прошедшее время. И уже будет не говорят, а говорили. He was said to. Говорили, что он have to kill his sister он убил свою сестру а как сказать, что он не убил свою сестру? говорят, что он не убил здесь сказано говорили? нет, сказано говорят значит это настоящее время поэтому здесь глагол is said, это третья форма глагола Говор... от слова говорить said и не убил это буквально поставить надо отрицание not и все что получится? He is said to. Говорят, что он to have not killed his sister. Что он не убил свою сестру. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Вы были на канале Питая Горбатюк. See you later. Пока. Подписывайтесь на мой канал. Делайте комментарии. Всего вам доброго. So long. Пока.